Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мое четвертое видео по теме истории событий в истории нашей страны. Сегодня мы поговорим о Будапешской операции. Будапешская операция – это стратегическая наступательная операция Южного крыла советских войск в ходе Второй мировой войны в 1944-1945 годах. Проводилась силами 2 и 3-го украинских фронтов. В период с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме того, наступление предполагало борьболовку вражеских войск на Балканах. Войска 2 и 3 украинских фронтов освободили центральные районы Венгрии и ее столицу – Будапешт. Окружена и уничтожена 188-тысячная группировка врага, выведенная из войны Венгрия. За 108 соток войска 2 и 3 украинских фронтов разгромили 56 дивизий и бригад врага, заставив Гитлера перебросить в Германию заставив Гитлера перебросить в Венгрию с центрального участка Восточного фронта 37 дивизий. Битва за Будапешт облегчила продвижение советских войск на западном направлении, что впоследствии помогло висло операции. Успешное завершение Будапештской операции резко изменило всю стратегическую обстановку на южном крыле советского германского фронта и позволило развить глубокий охват всего южного фланга немецких войск. Была создана угроза коммуникациям балканской группировки противника, который был вынужден ускорить отвод войск из Югославии. Войска 2 и 3 украинских фронтов получили возможность развивать действия в Чехословакии и на Венском направлении. Ну а теперь мы переходим к самой монете. Тираж монеты составляет 2 миллиона экземпляров. Они чеканилась на московском монетном дворе. Вес монеты составляет 6 грамм. Диаметр 25 миллиметров. Толщина 1,8 миллиметра. Гор состоит из 12 участков, разделенных по 5 рифов. На версии находится рельефное изображение центральной части монумента, памятник свободы на горе Гейлард в Будапеште. Ну а я с вами не прощаюсь. Ставим, Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями-нумизматами, такими же, как вы, если у вас таковые имеются. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч.